хотелось бы сразу отметить организаторов мероприятия, да, то есть и саму организацию. Я не первый раз на тренингах, которые организовывает компания «КГрупп», да, то есть там в лице Алены Жупиковой. И каждый раз это ну, событие очень хорошее, да, то есть именно этот тренинг инновации в сервисе, да, то есть очень душевная атмосфера, да, то есть видно, что на этот тренинг собрались люди, которые действительно хотят получить определенный опыт которые живут этим да то есть и в принципе достаточно такая домашняя свободная атмосфера в которой можно выражать там и свои мысли да то есть непосредственно по своему по самому бизнес тренеру Хемишу, да первой части то что уже удалось получить какие эмоции есть масса инсайтов да, которые там для себя уже записываешь очень нужные которые применимы не оторваны от жизни, да, то есть примеры уже существующие и которые наталкивают тебя э, уже на определенные действия, которые ты можешь применить у себя в компании, да, то есть, да, в принципе, просто и в жизни в том числе, да, то есть это вот такая особенность, конечно, этого тренинга и, наверное, самого хэмиша, да, то есть, который предоставляет информацию таким образом, с примерами жизненными, ну, вот такие ощущения.